Эффект умножается в разы. Угу. То есть это если я один, а если мы там вдвоем, а если еще и горек. Угу. Вот. Ну да. Поэтому что хотел сказать, хотел и сказать. Знаешь, что -то... там, вот я когда активировал людям третий глаз, у нас было там, по-моему, до трех человек. Угу. То есть, вот, немножко, скажем, а, он рассказывал, вот, Да, втроем один-одно, в одно по одним точкам работает, другой по другим, и третий. Я думаю, как более приемлемо. Там такие просто идут прям бомбические. Да, социально. Потому что мы как раз ее и вылечим, эту, Проблема. Я не хочу, чтобы продукт мой был, э, как сказать, эзотерический. Мы не вылечил, а решил. В чем-нибудь не эзотерический. Но ну, в практическую да. плоскость перенесем. Так, поэтому поговори, сейчас уже, наверное, что там, 12 Может, давай, Игорь, Мы можем это вылечить сейчас, да? Ну, мы же можем это не, не, вы, не вывешивать, да? Что конкретно? Ну, просто нам нужно, чтобы у нас были определенные документы, понимаешь? Ну, какого рода. Ну, мы ничего такого не говорим. Особенно, ну, ладно, особым. я потом Особенно. скажу. Ну, ты скажешь потом. Нет, я тебе просто говорю. Мы можем как раз на базе нашей команды взять группу «Горька» попросить, чтобы ну, там, и с ними поработать уже мы. Какую группу Игорька Ну, подопытных у них есть, там знакомые. Да, мы как А мы а как, три, как три волшебные мы богатыря. А, а мы как три богатыря захерачим такой поток энергетический. Мы свои там. подопытные найдем. Ну, мы найдем своих. Угу. У меня тут супруги по подругу уже тоже там готовые, практически. Точно? Ну да. Ну как, это месяц, может, пройдет полмесяца там. Она готова к чему? Чтобы ну, тайм по по тайм под как... под -под -под подготовить, да. Ну или там, или Игорь, чтобы зазреть. Я что-то не уловил. У тебя жела что, все? Созрела что ли? Не, ну так может быть. Ну, она должна дозреть сама, это как бы такое, знаешь, Нихерство. все по программе должно быть. Не, просто это серьезный проект, кстати. Ну, я к игорьку готовлю. Понимаешь? Они как бы души измерения. И mm -hmm. Там подход будет, это у нас с тобой космические корабли бороздят, хотя твой технологий я еще не знаю, может я найду, как ее приземлить. А потом еще это работа через глаза. А это еще надо додумать, говорю, это раз, потому да, что... Это то, которое ты мне озвучил. Да, Мы надо додумать. Мы ни разу еще не попробовали толком -то. Я еще не написал, я еще напишу, потом тебе покажу, ты еще сам прочитаешь. Ты, кстати, прочитал, что а я твой не дочитал, Тима. А, ну дочитаешь. Конечно. Я просто работал, мне... я до последнего сидел. Я угу. еще, знаешь, так расстроился, думаю, ехать надо, я еще не доделал, туда-сюда что-то, вот, ну дай хрен с ним. Угу. Если волшебство мешает работе, бросай работу. Ну да, скажу это путепроходчику в метрополитене, да? Так, время только что пришло, что в метро есть такая область, где промочный портовый канал, где темные ребята выходят. Веселые ребята. И, кстати, эту ветку закрыли. Она закрытая. Да, да, да, да. Там реально были какие-то движухи. Mm -hmm. Они работу все прекратились, вроде сделали такое. Какие движухи? Mm -hmm. Блед, бледные mm -hmm. бесполые, видите, хулиганы бегали. Ну, там люди с ума сходить начинали. А, там закрыли все работы. Нифига себе. Я, кстати, спрашиваю об этом у наших друзей в Питере. У тебя слишком много информации последний раз проходите. Я, я боюсь сейчас скоро стану, как в том фильме. Он слишком много знал. Да. Он слишком много знал. Короче, коллеги, боюсь, скоро наш не то, что формат изменится, а вообще выпуски прекратятся, потому что я на... начал нести языком то, чего нельзя озвучивать да. в приличных сообществах. Ну да, надо учиться рыбим языком говорить какой-то. Как наши учителя. Козним рыбьим, да. Да, так. да не чуднеленко. Ну, тут сорока на хвосте принесла. Да, да. А так и слышишь это пошумим да, у нас починаем. мы, Огонь, огонь. Ой. Ну что, всех благодарим за то, что сегодня были с нами. Спасибо еще раз, увидимся в следующей серии. С вами был Артем, Не закрывайте Артём, глаза перед тем, пока не скажете спасибо. Да, обязательно благодарите вселенную, творца нашего, да, то, благодарите своих кураторов, благодарите своих родных, да, близких. Да. Каждый день просите прощения, если вы кому-то накосипорили. Каждый день прощайте тех, кто вам на косиполе. Но, но, но не чувствуйте чувство вины, да? Не испытывайте чувство вины. Да, никакого чувства вины надо испытывать. Все идет, как должно идти. Просто начинайте ощущать, как называется, безусловно. А ну, как говорится, календарь закроет этот день. Можно еще какой-нибудь отпиздить, а потом календарь закроет день. Не пальцы. Все, всех благ. Увидимся в следующей серии.